Привет, автохакеры! С вами Андрей Иванов, компания CarlsFromos.com. Только вчера вернулся с Лондона после семерана Тони Робинс. Зарядился энергией, не успел записать котов в мешке, поэтому делаю это сегодня в четверг. Сегодня у нас будет два анонса. Два классных анонса. Первый это инструмент Автохакер. Что это? Расскажу вам в этом видео, так что продолжайте смотреть. И второй анонс. Скоро юбилей вебинара. 1 мая 2016 года я провел свой первый вебинар. И 1 мая 2016 года я проведу юбилейный вебинар. Подведем итоги работы по Украине, по Посмотрим, что мы сделали классно, на чем мы нафакапили, что везут сейчас, что в тренде. Покажу вам топ-10 автомобилей 2018 года. Посмотрим, выгодно вести автомобили, или невыгодно. Вообще приходите, регистрируйтесь, просто пообщаемся. Давно мы этого не делали, будет просто, мне кажется, нереально круто. Анонс вебинара и регистрацию я объявлю в своих каналах соцмедиа Facebook и Instagram. Поэтому подписывайтесь на меня, и там будет вся эта информация. А сейчас давайте подведем итоги кота недели за прошлую неделю. Поехали! Начнем, конечно, с подведением итогов прошлой недели. Посмотрим, за какого кота вы проголосовали. 272 человека проголосовали, Ребята, вы реально крутые. Продолжайте это делать. Голосуйте. Под этим видео будет ссылка. 272 человека. Сейчас посмотрим, кто у нас выиграл. Смотрим. Итак. Так. Ого! Смотрите, ничего себе! 81,5% проголосовало за 2015 года BMW i8. Мацо выиграл. Ничего себе! Ребят обязательно напишите в комментариях, почему выбрали именно этого кота, почему BMW i8 вам нравится этот гибридный, просто супер автомобиль, либо вам понравилось как его замаскировали, или за какую цену вы могли купить, мне просто реально интересно, я вообще сам обожаю i8 крутой автомобиль, просто нереально выглядит на миллион долларов ну что, давайте начнем с вами котов недели, которые нам прислали вы на этой неделе, начнем с Александра Металиди, прислал довольно-таки много котов, разберем два случая, это, как он сказал красивый утопленник и автомобиль который продает UEFI, и они его замаскировали смотрим с вами 2016 года как Cadillac, Cadillac CTS утопленник water flat Техас Salvage Тайтл у него находится, он в Калифорнии. Сразу красный флаг, что-то с этим автомобилем не так. И знаете, что с ним не так? Он слишком надраен. Посмотрите, как блестит этот код. Посмотрите, как блестит интерьер этого кота. Все надраено, все чисто, все красиво. И это Waterflat. Будьте внимательны. Кстати, подкапотное пространство пыльное. Большой плюс, ребята смотрят мой курс. А, их, что хотел вам показать? Новый инструмент автохакера, который показывает вам продавца. Стоимость ремонта, если есть, ориентировочную стоимость, вы можете прочитать все сборы аукциона Капарта, сбор за оформление, доставку вы можете посчитать за автомобилем. Мы, прим... Мы используем всю эту информацию с нашего сайта cardsfromways.com. Я увидел подобный плагин написал один из наших автохакеров и мне он настолько понравился что я сказал что мы должны сделать то же самое и мы сделали его сейчас он уже находится в доступе я обязательно сделаю ссылку вот инструмент автохакер вы можете добавить его пока только в google chrome и ничего больше не делать вы просто загружаете страницу лота copart и инструмент автохакер будет сразу автоматически всю эту информацию выдергивать и ее в очень простых удобной форме вы сразу можете прочитать автомобиль э, до порта э, одессы или германии как хотите Хотите. Вот, автомобиль продает Simply Ship Transportation. Здесь будет значок, видите, у вас знак. Это значит, будьте аккуратны, продает не страховая компания. И цена поддержана автомобиля 60 тысяч долларов. Ребят, я не знаю, что за автомобиль за 60 тысяч долларов. Такой стоимости за Cadillac CTS я не видел. Но. Мы, соответственно, можем найти, Александр прислал ссылку, какой автомобиль был до этого, продавалась Farmers Insurance, здесь видите, галочка будет зеленая, это означает, что это продает страховая компания, все хорошо, цена поддержана автомобиль 28 139 долларов, списание 28 139 тысяч, это Total Loss, машину полностью списали в утиль, ориентировочную стоимость мы предлагали, что она будет примерно стоить в районе 5 тысяч, 5 ,5 тысяч долларов США, машину продали за 3 с половиной. это очень хорошая цена, я вам скажу, что даже покупать автомобиль на запчасти, это просто нереально тысяч долларов это довольно таки круто но по фотографиям видим что он был хорошо затоплен у него линия waterline было по смотрите самые зеркала это очень ну я скажу вам она хорошо поплавала она не заводилась была enhanced вы смотрите кожа вся была пыльная грязная потому что естественно уровень воды внутри машины был очень высокий до сих пор много продается утопленников будьте особенно осторожным есть памятка утопленников в моих видео Сделайте все абсолютно шаги. Инспекция is a must. Обязательно вы должны делать инспекцию. Мы сейчас делаем инспекцию на всех площадках. Работаем с очень крутой компанией. За 2-3 дня есть, вам нравится автомобиль, обязательно спешите с вашим менеджером, заказывайте инспекцию. Без этого вообще покупать утопленники я никогда не рекомендую. Идем с вами дальше. Porsche Cayman. Ну, крутой автомобиль нравится он мне тоже реально выглядит на миллион долларов был вот совсем вернулся надо с лондона очень много там парша каменных было в нотинг-хилле кенсингтоне такой дорогой район смотрится они очень и очень и очень красиво основной автомобиль почему он привлек внимание александра в том что обычно помните UFI наш любимый перекуп он всегда стоит как продавец то есть они гордо себя величают united financial insurance да и копарт их показывать но в данном случае не было информации блоки номер лота не было информации о продавце но в инструменте автохакера мы вытащили продавца и это united financial insurance <с> ребята уже понимают что много я про них говорю уже ю это не какой-то знак премиального качества а это просто его нужно бежать и они уже информацию начинают скрывать устанавливайте инструмент автохакера знайте кто продает машину и никогда не ведитесь на перекупа ориентировочная стоимость примерно 25 тысяч 700 долларов это мы оцениваем по примерно Ту информации, которую предоставляет, но в данном случае, сейчас я вам покажу, они купили этот автомобиль за 24 тысячи долларов, вот в таком состоянии он был на иншурансе, UEFI в своем репертуаре покупают, делают косметический ремонт и продают дальше на другом аукционе. Идем с вами дальше. Григорий прислал два лота. 2016 года Dodge Ram 1500 и 2015 года Ford F-150. И говорит, может кому будет интересно. Конечно интересно, Григорий. Это же траки. Я, например, неравнодушен к тракам. И знаю, что многие мои подписчики, кто смотрит мой канал, тоже неравнодушны. Мы покупаем и Ford, и Dodge. Пользуются они довольно-таки популярны, большой популярностью. Главное, чтобы они проходили как грузовой вариант. Соответственно, нужно, чтобы, ну, соответственно, вот это между осями и длина кузова, то есть она должна быть кузов больше. Ну, чтобы, естественно, грузовой вариант. Поэтому кабина, как большая, полноразмерная, часто не проходит. К сожалению, не проходит. Знаете, какой автомобиль? Ford Raptor. Ах, oh, я обожаю Ford Raptor. К сожалению, он не проходит, но дочь, у меня был дочь Longhorn, это Просто невероятный автомобиль. Очень нравится мне Dodge. Есть Dodge, есть Chevrolet, есть Ford, кто делает пикапы. Ну, естественно, Toyota Tundra, есть Toyota Tacoma. Много, в принципе, компаний, кто занимается вот этим сегментом пикапов, особенно в США. Но Dodge, я вам скажу, входит ну, наверное, один из моих самых любимых. Честно вам скажу. Вот такой автомобиль продался. Кстати, мы знаем, что продался он за 13 тысяч долларов. Опять-таки, в инструменте автохакеров эта вся информация есть. Продавал его Trust Auto Sales. Продавался он в Мичигане как чистый сертификат. Хотите знать, какой автомобиль был до этого? Бум! Вот такой он был. Неплохо его примяло. Кстати, почему я хотел показать вам его? Смотрите, продается продается Автостар. По истории я не нашел, что автомобиль был еще раз перекуплен. Автостар, скорее всего, компания. Возможно, Автомобиль принадлежал им, и они его, соответственно, продали. Чистый был сертификат, они его не списали, потому что они не использовали никакую страховую компанию. Просто это был их автомобиль, который они просто выставили на площадке и для продажи. Его восстановили с чистым сертификатом. Естественно, цена будет, естественно, дороже. Но такой автомобиль можно купить Как его восстановили, опять-таки не знаю Тут всегда большой вопрос Может сделали и качественно, а может сделали и тяпти-ляпти Всегда заказывайте инспекцию Просто было интересно вот этот кейс Конечно, хотелось его показать, спасибо, Григорий Идем дальше Денис прислал Mercedes-Benz C43 По-моему, каждый выпуск, который я делаю Я всегда показываю C-класс особенно 43-й АМГ-шный много его спрашивают, много мы им на него, потому что трехлитровый двигатель подходит под таможню. Плюс он супер мощный и выглядит, конечно, очень-очень ну, дорого. Покажу вам состояние, в котором был автомобиль до этого. Вот в таком состоянии был продан. он продавал его страховая компания USA, 56 тысяч долларов. Оценочная стоимость, 44 тысячи была стоимость ремонта. Да, большие повреждения, серьезные. Ориентировочная стоимость, которую мы предлагали за этот автомобиль, мы думали будет 17 тысяч долларов. Он продал за 14 600 Довольно таки неплохая цена, потому что он, конечно, сильно битый. Вот в таком состоянии. Смотрите, это у нас есть и фронт end и rare-end, и лобовое стекло. Тут действительно ну, серьезные повреждения. Видите, тут надо будет, конечно, переваривать и задние э, части. Тут стекла нет. Кстати, большой вопрос, что с этим автомобилем, когда он стоит на площадке. Хоть он находится в Калифорнии, в Калифорнии тоже бывают дожди. Есть месяца, особенно это вот, э, бывает и летом, и в августе, а бывает и в феврале сильные дожди. Поэтому могут, может покупать в вот таком состоянии, а на самом деле купить уже будет Waterflat. Вот такое состояние, много стрельных подушек безопасности. Но ну, вы думаете, как же его сейчас уже сделали? А сделали его уже вот так. Хорошие фотографии, кстати, очень, знаете, удаленные, что вы не можете видеть никаких дополнительных повреждений. Продается сейчас уже без названия, кто продает. То есть красный флаг на иншурансе. И можно купить его за 21 тысячу долларов США. Run and drive. А эти ребята купили его за 14 тысяч 600. Плюс ремонт. Ну, я вам скажу, что они пытаются вернуть свои деньги. Видимо, они осознали ошибку, что купили автомобиль. Сильно битый. И пытаются сейчас от него избавиться. Так что будьте внимательны. Не жмите эту красную кнопку. Ни в коем случае. Будьте аккуратны. Идем с вами дальше. Руслан. Руслан прислал на Model X и Model S Tesla. Почему хочу вам показать это. Потому что Теслы... На аукционе Копард и на иншурансе нужно всегда проверять. И знаете, почему проверять? Потому что, во-первых, их могут продавать перекупы, как этот автомобиль продает German's Auto, эм, продает Model X, который на аукционе, и на, давайте сразу вам покажу: еще вот продается Tesla Model S, продает ее Auto Кстати, брокер Копард. Видите, они тоже продают автомобили, э, покупают их перепродают. Ну что опасно в Tesla? О чем очень серьезно вам рассказать. Если вы собираетесь покупать, Тесла Покупать ее не у страховой компании, даже если вы покупаете у страховой компании, всегда нужно заказывать инспекцию. Почему? Самый основной момент, Что какая запчасть самая дорогая в Тесле? Я думаю, вы сейчас скажете, батарейка, конечно батарейка, 85 киловатная, 90, 100 киловаттная, в зависимости от автомобиля Если ее там нету, это попадлось на 10, 15 и более тысяч долларов У нас вот недавно партнеры при, привезли целый автовоз с Тесел и на одной автомобиле не было батарейки Меня, кстати, пугали по поводу моего автомобиля, Андрей, у тебя там нету батарейки, ты попадешь на 10 тысяч баксов но когда я покупал автомобиль, инспектору мы обязательно сказали, обязательно посмотреть наличие батареи. Обязательно. Потому что если нету батареи, просто действительно попадос может быть серьезно Поэтому, когда вы покупаете автомобиль у перекупа, это нужно всегда, знаете, как бы самый первый вопрос, они а не сляли ли они батарею? Потому что батарея это самый дорогой, соответственно, расходник вот этой Теслы. И нужно его очень аккуратно выбирать. Заказать инспекцию. 150-200 долларов, то не те деньги, на которые, знаете, нужно, соответственно, может... а лучше покупать, конечно, у страховой комп, Компании. Вот в таком состоянии был этот автомобиль до этого. Был он на иншуранс автоаукционе, купили его за 45 тысяч долларов США. Сейчас его пытаются продать, ну тут будет им сложно, конечно, набрать. Хотя, если они даже выйдут в ту же деньги, и они сняли дорогую батарейку, они все равно в большом плюсе. То же самое с этим автомобилем Model S. Сейчас его продают вот автобидмастеры в Орегоне. Вот в таком состоянии она была до этого. Поменяли дверь, вырезали, соответственно, подушки безопасности, купили они за 23 23200 долларов, что в принципе неплохо для 2016 года Model S. Если они выйдут в те же деньги и в плюс сняли батарейку, то они еще в большом плюсе. Быстро идем дальше. 2016 года BMW 530. Давид прислал этот автомобиль. Спасибо, Давид. Очень интересно. Сейчас вам покажу. Вот он сказал, вот в таком состоянии он был до 530-й, двухлитровый двигатель. Выглядит как будто его дефектовали, Нету капота. Нету крыла, вот там нету резины, да, диск стоит пустой. Продается Advanced After Wrecking. Сразу они, заметьте, продали его за 14 900 долларов. А потом, Давид говорит, вот в таком состоянии его продали буквально недавно. И смотрите, за сколько они его продали? За 25 750 долларов. Ребята неплохо получили навар, поставив обратно, смотрите, капот по сути дела, крыло, и поставили резину на колесо, на, на, соответственно, да, колесо выглядит, что как будто она run-and-drive, на самом деле это далеко не так. Но самое интересное, кто продавец? Продавец Lots of Parts. Перевод это просто много запчастей Для меня это уже красный флаг Много запчастей, значит эти ребята продают запчасти Я их погуглил, нашел, они занимаются разборками То есть они продают запчасти Самое страшное в этих машинах это то, что они могут снять самые дорогие запчасти с автомобиля И вы даже этого не увидите по фотографиям Они могут снять airbag модули, компьютеры, подушки безопасности, музыку, колонки, да масса всего Поэтому будьте особенно аккуратны Кстати, по этому автомобилю очень интересный момент, что я его и нашел Он изначально вообще продавался на иншурансе Вот в таком состоянии он был изначально, вот видите, тут серьезное ДТП После этого уже, соответственно, дальше его а, уже продал Advanced Auto Raking за 14 900 Кстати, его купили здесь за 1250, потом за 14 900 И потом уже Lots of Parts продала его за 25 тысяч долларов Такая интересная история Идем с вами дальше Костя прислал 2017 года Honda Pilot Хочу показать вам, почему именно этот автомобиль вот в таком состоянии он продается сейчас, его можно купить за 17700. По инструменту автохакера мы видим, что пройдет его импорт автосейлс, это перекуп, будьте особенно аккуратны. Но, видите, нету двери, да, и здесь вот такой, смотрите, видите, блок, это блокировка ветра, да, Я не знаю, как она называется, это дефлектор, ну дефлектор. И, но, вот в таком состоянии был автомобиль до этого на иншурансе, бита очень сильная машина перевертыш, был естественно я уверен, что э, и люк соответственно и его нету то есть крыша была вмята здесь стоит вот такой дефлектор, сразу я уверен, что вот там видно по маленькому скрючку, что там нету люка в чем эта опасность? опасность в том что если машина стоит месяц-два на аукционе, прошел дождь вы имеете машину не с повреждениями а вы имеете уже утопленника будьте особенно внимательны, особенно вот так которые ребята пытаются поставить дефлектор чтобы скрыть то, что там нету просто люка так ну что и на закусочку хочу показать вам 2012 года BMW x6 прислал на мой интернет-магазин было и, и и стало почему мне понравился этот автомобиль потому что покажу вам какой автомобиль можно купить за 10 тысяч долларов Бум! вот этот автомобиль можно купить за 10 тысяч долларов сша продавала его state farm insurance цена продажи 10 тысяч долларов реально при оценочной стоимости в 35 тысяч долларов кто купил этот автомобиль они купили офигенный Посмотрите на этот автомобиль. это x6 я иду сейчас по Киеву, я вижу эти X6, они выглядят как будто они стоят 50-70 тысяч долларов, вы можете купить автомобиль за 10 тысяч долларов, франт просто нереальный автомобиль, 58 тысяч 900 миль пробег, это около 100 тысяч километров, это не такой большой пробег 2012 года, так что, ребята, смотрите, X6 можно выкупить очень и очень даже неплохо, полный привод. И готовы увидеть, каким стал этот автомобиль? 3, 2, один. Бу! Вот такой тюнинг поставили на автомобиль. Вот такой красавец продается сейчас. Ребята постарались, сделали из него реально конфету. Оценочную розничную стоимость они подняли на 50 тысяч долларов. 83 тысячи долларов, конечно, это нереально абсолютно. Но тюнинг, в принципе, неплохой. Мне он понравился. Смотрите, они поставили и капот. Такой очень-очень интересный обвес поставили, который, кстати, тоже стоит денег. Поэтому присмотритесь к этому автомобилю, в принципе, интересно. И поставили значок М, ну, естественно, почему бы нет. И купить его можно за 18900. Что из плюсов этого автомобиля? Это rebuild title. То есть, кто купил автомобиль, они заморочились, они сделали rebuild. Rebuild, это, конечно, не clean title, но это очень близко. Это уже все-таки не sellage. У него есть damage history, он находится офсайт, продается на площадке дилера. Это плюс в этом всем. Так что, в принципе, неплохой автомобиль, если вы можете прочитать и вам выгодно, посмотрите его. В принципе, если заторговать его и покупать его не за 18 900, а еще торговать деньги, это был бы очень неплохой автомобиль, который можно вместить до ну, не буду говорить цифры, потому что подключить я не считаю. В любом случае, по-моему, неплохой автомобиль. И второй классный флаг, потому что автомобиль продавался с 58 900 миль, сейчас продается 60 690 миль. 2000 миль, почти там 2500 километров ребята накатали. То есть я могу сказать, что с двигателем там все в порядке. Плюс еще и тюнинг выглядит просто... На 85 тысяч баксов. <смех> Ребята, все, заканчиваю. Спасибо большое за внимание. Не забывайте голосовать за вашего кота в мешке. Понравится на этой неделе. Ставьте пальцы вверх, если вам нравится. И небольшой анонс, который я хочу сделать. 1 мая 2016 года я проведу свой вебинар. Год прошел с начала моего первого вебинара, хочу подвести итоги. Посмотрим, какие, на каких аукционах мы покупаем больше, на каких аукционах стоит покупать Nissan Лифы. Посмотрим, какие факапы происходили за этот год. В общем, разберу все. Хочу с вами пообщаться, это будет в прямом эфире. Следите за новостями, либо на Фейсбуке, либо на Инстаграме. Все ссылки под моим видео я обязательно выставлю. 1 мая проведем вебинар. Хочу пообщаться с вами, уже соскучился реально по живому общению это чаще потому что нужно рассказывать что происходит что в тренде Какие, кстати автомобилей я кстати вот летел с Лонона, посчитал Самые популярные э, машины, которые мы купили за первые три месяца 2018 года Вы будете удивлены, какие это автомобили Посмотрим, на каких автомобилях больше всего экономят, какие выгоднее всего вести. Так что подписывайтесь на Instagram, на Facebook Обязательно будет э, анонс И 1 мая мы проведем уже вебинар Так что жду вас Все, всего хорошего, до встречи С вами был Андрей Янов Всем пока